Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня я вам расскажу о том, что оказывается, с еще с марта можно получать компенсацию за то, что у вас на безоплатной основе проживают временно перемещенные лица. То есть, если у вас, допустим, есть свободное жилье, вот и вы их там приютили безоплатно, ну, это важный момент, не, не сдали в аренду, а именно безоплатно поселили, то вы можете согласно порядка, вот есть утвержден постановление Кабинета Министра Украины от 19 марта 2022 года, номер 333. Ссылку на него я добавлю. Получать компенсацию на оплату коммунальных услуг, ну, в том числе, то есть э, для адресной помощи внутренне, внутренне перемещенным лицам для покрытия э, су, э, расходов на проживание, в том числе оплаты жилищно-коммунальных услуг. Забегая вперед, э, ну, материальная составляющая этого всего дела 14 гривен 77 копеек в день на человека, то есть это у нас получается 443 гривны 10 копеек на человека. Ну допустим там семья из трех человек умножаем на 3, вот, получаем 1329 гривен, ну например семью да, кто-то поселил. Ну, не знаю, <покрывает>, покрывает это коммунальные услуги или нет. Может быть, в летний период, да. вот В летний период, я вот судя по тому, сколько я плачу да, за коммунальные услуги, у нас как раз семья из трех человек, то этой суммы будет достаточно. Поэтому, ну, может быть, кому-то это будет полезно. Что касается порядка оформления. Тоже никаких сложностей я здесь не увидел. Подается заявление, э, вот простая форма, заявления о получении компенсации э, расходов. Подает собственник, можно подать э, в, через сайт, вот, с, э, подписать его электронно-цифровой подписью, вот. Или э, сайт э, веб-ресурс прихисток. Ссылку я на него тоже дам. Можно э, туда подать, или через исполнительные комитеты сельских, э, городских советов. Вот, э, туда можно обратиться. Подать заявление. Потом э, после подачи этого заявления в течение пяти дней. Э, оно обрабатывается, мо, могут наведаться по адресу, проверить э, количество людей, которые проживают. Действительно ли вода ли вы верную информацию? Вот, э, со, ну, соответствие этой информации, допустим, там документы проверить и так далее и тому подобное. Пять дней рассматривают, э, потом. Э, проводят верификацию, ну, наверное, там смотрят, зарегистрированы эти люди, как переселенцы, не зарегистрированы, проверяют другую информацию, не получаете ли, ли вы другую какую-то ежемесячную адресную помощь для покрытия этих расходов и так далее. И основанием для отказа в выплате является... Установление несоответствия либо количество лиц размещенных, либо количество дней, которые они там у вас прожили, будут жить, которые вы указываете, указываете в заявлении. Честно говоря, как установить, ну, допустим, количество людей, то понятно, да, 1, 2, 3, стройся, 1, 2, 3, посчитали. А вот как установить, сколько дней они там реально жили, ну, не знаю, мне кажется, это нереально. Потом, ну, я так понял, это органы исполнительных комитетов управления труда и социальной защиты, скорее всего, на них положат эти обязанности. Будут подавать заявления в соответствующую областную военную администрацию до 10 числа каждого месяца, который наступает за отчетным. Вот. И областные администрации... На протяжении двух рабочих дней после получения э, заявления подают, согласно опять же приложения, которое тут есть э, в этом порядке, в Минрегион. То есть, смотрите, 5 дней там, потом обрабатывается 10 дней, потом э, э, подается списки. Ну, в общем, скорее всего, эти выплаты, если будут, то будут с задержкой. Ну, я так думаю. Плюс, опять же, все привязано к тому, что компенсация будет осуществляться за счет бюджета государственного и местного. Ну, в том числе и резервного фонда. Возможно, денег не будет. Вот. Но, я же говорю, это такое дело, знаете как, можно подать... Как бы, если будут деньги, будут выплачивать, не будут, так не будут, но такая возможность есть. Я думаю, что если кто-то поселил семью, э, то ну, для того, чтобы покрывать хотя бы коммунальные услуги, да, ну, то ли эти люди будут платить, которые у вас живут, да, э, для них может эти 1300 гривен на какие-то там лекарства, на какие-то продукты сэкономят эти деньги. Поэтому пользуйтесь, раз государство дает такую помощь, кому она нужна, подавайте такие заявления вот, и пользуйтесь. Ничего сложного нет, простое заявление, вот можете в этом порядке эти заявления, вот оно первое, додаток номер один, его скачать, заполнить. Порядок простой, ссылку на сайт этого веб-ресурса, прихисток я тоже оставлю. Вот. Электронно-цифровая подпись оформляется тоже быстро. Вот, например, в приватбанке ее можно оформить. Никуда не надо ходить. Вот. Поэтому можно подать и возможно будет. Возможно, будет начисляться без задержек. Это я так утрирую, конечно. Вот. Поэтому, кому полезна была эта информация, ставьте лайк, комментируйте. Спасибо тем, кто подписывается, вас с каждым днем становится все больше. Вот. А чем больше у меня будет тех, кто подписался, тем я буду понимать, что контент, который я ну, о чем я рассказываю, да, в основном же это законы, законодательства, значит, кому-то это нужно, кому-то это полезно. Вот. Всегда вы можете ко мне обратиться и для частных консультаций, контакты я указываю в описании к видео частные консультации будут защищены законом об адвокатуре адвокатской деятельности адвокатской тайной все что вы мне сообщите я не могу никому разглашать без вашего согласия поэтому кому нужны частные платные консультации обращайтесь кто хочет получить ответ на какой-то вопрос к видео по теме видео я на все комментарии к видео отвечаю. Это бесплатно. Поэтому задавайте свои вопросы. Я с удовольствием, если ну, я в этом разбираюсь. Если не разбираюсь, постараюсь разобраться и дать вам ответ. Спасибо. До свидания.